Исмилля, Салин, Мухаммад Восемнадцатый урок. По милости Аллаха, мы сегодня с вами разбираем уже 18 урок. Остается совсем немного. И мы закончим первую книгу углубленного. Курса мединской программы. Так, на этом уроке, я не зря здесь поставил два самолета. Мы сегодня будем проходить с вами двойственное число. альмусанна, альмусанна Аль-Мусанна. Двойственное число. Два или две. Два или две. И также мы пройдем с вами асмаулишара, Касательно двух. В арабском языке есть целая тема относительно двойственного числа. Двое. Или две. И значит, мы нуждаемся в асмаулишара. Гада это для муфрод мы сказали, да? Для муфрод А или гауляи для множественного числа. А вот для двое тогда, для двоих, как смотрим? Гадани это для мужского. Вагатани это для женского рода и еще, и еще мы с вами сегодня пройдем слово такое кем кем вопросительное сколько сколько ага, будем проходить с вами так давайте аль алмусанна что же такое двойственное число алмусанна мадаля аласнайн мадаля аласнайн ау и снатайн Смотрите, то, что указывает «далля», от слова «далиль», «далиль», «далля», «далиль», то есть то, что указывает на исней, на двоих мужчин или иснатайн на двух женщин. Лиля ля акали, акали, Все понятно, значит, двойственное для имеющих или не имеющих разум. «Мадалля аля снэйни аось натай не лиля или понятно да значит это вы должны запомнить это определение модельляля сныне ось натайнелелякали в вы реляли аль мусан намадалилялянайне аось натайни лиляка вот это нужно запомнить это нужно запомнить двое двойственное число итак давайте смотреть для оля для олякаля аль имеющий разум. Роджуль, например. Один мужчина. Какой-то один мужчина, неизвестный. Роджуляни. они добавляются в конце. они, Алиф и Нун с кясрой. Роджулюн, Роджуляни. Имраатун, женщина. они, Имра Две женщины. Валядун, они, валя Очень легко двойственное число делать. Я думаю, все справятся теперь. Любое слово вы просто «Ани», «Ани», «Ани». «Самолет», «Самолет», «Ани». «Машина», машина Тани. Или «Машинани». «Кровать», «Кровать», «Кроватани». В общем, «Ани» везде «Ани» добавляете. Понятно, да? Как у нас «Лар» добавляем мы, например, везде. «Китаплар». Вот здесь тоже «Ани». Все, везде просто добавляйте ⁇ ани-ани ⁇ двойственное число, понятно, да? Байтун, байтани, ахун, ахавани. Вот здесь чуть-чуть, конечно, структура поменялась чуть-чуть. Но потому что там в слове ахун есть там. Э -э Вау. Но это уже разбор слова, уже это другой урок. Давайте для «гойру ⁇ Гойрулякль ⁇ Гойрулякль, не имеющий разум. Колямон, карандаш, карандаши, два карандаша, саатун, часы, саатани, двое часов, риалун, риал, риал, гурфа, гурфатани, гурфа, комната, две комнаты. Дальше еще примеры, уже примеры теперь предложений. Амсилятун, лель мусанна для двойственного числа. Халеду лягу и Бнани. Халид у него двое детей, двое сыновей, у Абентани две дочки. Фатимату лагат и фляни сагирани. Фатима у нее две, два ребенка, два, два ребенка маленьких сагирани. Ли Айнани у Аудзунани у Ядани у Вот так будете говорить теперь. У меня два глаза, два уха, две руки и две ноги. Ли айнани ва узунани, ва, ва Так, салятуль фаджри ракатани. Утренняя молитва, два раката. Утренняя молитва, два раката. Так, смотрим дальше. асмау теперь заходим. асмау указательное местоимение. Это... Эти двое или эти две. Давайте смотреть. Гадани, это двое, да? Исмуйшаратин, мусанна. раньше мы всегда... лильмуфрат или Лильджама А здесь Лельмусанна для двойственного числа. Аль-Кариби, близкий. Аль-Мудакер, мужской. Аль-Акль, -аль акль Это уже вы все понимаете, потому что мы уже на 18 уроке многие определения мы уже должны знать. Как семечки щелкать. Так, дальше. Гатани. Две. Две. Эти две. Исму и шаратин лиль мусанна. Аль-кариб аль-муанна. Для женского рода. Аль-акль ва Все, это мы все поняли. Гатани вагатани. теперь мы знаем. Теперь мы знаем. Две. Вот самолеты. Тойра. Тойра. Тойра-тани. тойра тани это женского рода. Гатани то и ратани, гадани то и ратани, гадани то и ратани. А теперь примеры. Гадани талибани – это два студента. Гадани кальямани – это два карандаша. Гадани таджирани – это два бизнесмена. Гадани мифтахани – это два ключа. Гадани садиқани – это два друга. Гадани кальбани – это две собаки. Гатани Талибатани, эти две студентки. Гатани Мистаратани, эти две линейки. Гатани Таджиратани, эти две бизнесменки. Гатани Люгатани, эти два языка. Гатани Садикаатани, эти две подруги. Гатани Кальбатани, эти две собачки. Эти две собачки. И еще мы сегодня пройдем с вами кем. Что такое кем? Переводится это как сколько. Сколько вопрос, значит, да? Кем? Сколько крыльев у самолета? Сколько лопастей у пропеллера? Сколько колес у самолета? Да? Сколько там кресел? Сколько, сколько, сколько, сколько? Это Исму и Стив, Амин, вопросительное имя. Вопросительное имя, Исм. Ядулю аляля адат, И он указывает на количество. Значит, мы здесь будем связываться с количеством. У нас будет здесь количество. У нас будет здесь количество. Указывает на адат. Альисму. Валисму. Валисму ля вибадаху. Мансубун. И имя, которое придет после этого слова кям. А он будет мансуб, заканчиваться на фатху. Или производную от этой фатхи Юсамма Тамизан. Юсамма Тамизан. Тамиз мы проходили в Мансубатах. Мансубаты по джерумея мы проходили. Мансубаты тамиз там проходили. Поэтому там примеров будет достаточно. И объяснение, что такое тамиз. Смотрим. Камкитаба найндка. Камкитаба найндака. Сколько книг. У тебя. А где китабани? У меня две книги. Видите, кем и китабан. Значит, китаб. Вот это китабан. Это будет тамиз. И он будет мансуб. Заканчивается на фатху. Потому что оно пришло после кем. Кем китабан. Теперь вы никогда не будете говорить кем китабун, кем китабин. Понятно, да? После кем у вас должно быть слово мансуб. Кем ахан Ляка! Сколько у тебя братьев? Ли Ахавани, у меня два брата. Кем Маджидан Фигада Шаря, сколько Маджидан мечетей этой, на этой улице. Фиги Маджидан Уахедун, на ней одна мечеть. Кем Хаккибатан Андике, сколько у тебя сумок? Анди Хаккибатани, две сумки. Кем Ухтан Лек, сколько у тебя сестер? Ли Салясу Ахаватин, у меня три сестры. Кем саяратан байтика? Сколько машин в твоем доме? Фи сая, саяратани, саяратани. Две машины. В моем доме в нем две машины. Гадани, Раджуляни. Это предложение вы теперь уже знаете. Это Муптадай Хабар и смея, да? Джумля и Смия. Гадани, фатататани. Эти два мужчины и эти... Две э, девушки. Это все муптада и хабар. Муптада и хабар. Кам ахан лек? Сколько у тебя братьев? Это исмуистифамин кам? Мы знаем теперь. Ахан? Мы знаем, что это тамиз. Ахан это тамиз. Понятно, да? Тамиз. Это вы уже можете параллельно на Аль-Аджрумии пройти раздел мансубатов. Там есть тамиз. Что же такое Тамиз. И примеры посмотреть еще дополнительные баракала фикум вайзакум ллаху хайран хай ральжаза субханакаллахумдик ашхадуал айланта оставь рукава тубилик.